Едобная посуда входит в моду во всем мире. Позволяет уменьшить использование загрязняющего природу пластика, а иногда и дает новые вкусовые ощущения. Повар по образованию Вадим Фаттахов из Стерлитамака решил запустить такой проект в России. Нашел лишь производители в Индии. Посмотрели, как у него, сказали, что так делать не будем, и после этого начали потихоньку пробовать делать ложку самим. Изучив иностранный опыт, Вадим понял, изобретать надо заново. Например, он заменил не очень популярную у нас рисовую муку на пшеничную. Долгие эксперименты с рецептурой позволили добиться, чтобы ложка не размокала и не ломалась, пока ее используешь, но в то же время была вкусной. Сейчас в ассортименте есть варианты с чесноком и специями для супов и сладкие с шоколадом, орехом, кокосом для десертов. Очень очень приятный аромат. Чесночный, здорово. Пахнет волшебно. Ну, суп зачеркнул. Суп вкусный. Ну, хочешь, ложку откусить? Можно? Конечно, обязательно. Есть таким способом торт оказалось, правда, непривычно. Сладкие ложки, как говорит сам Вадим, идеально подходят для мороженого, йогуртов, каш. Цена одной ложки от 10 до 25 рублей в зависимости от партии. Спрос есть. Уже готовится расширение производства и сотрудничество с крупной сетью кафе и магазинов мороженого. Вадим Фаттахов, воплотивший в жизнь выражение «так вкусно, что можно съесть ложку», наш умелец недели.